Отличный рецепт для тех, кому приелись обычные гарниры. Чечевицу в пору своей молодости я не знала, зато сейчас по достоинству оценила ее вкусовые качества. Готовим чечевицу с курицей в мультиварке. Чечевица с курицей в мультиварке. Тот же плов, только вместо риса, чечевица, которая придает блюду совсем другой оттенок, не менее вкусный. Я подробно написала, как готовится чечевица с курицей в мультиварке так, как это делаю я, может быть вы дополните это блюдо чем-то своим и потом поделитесь, но этот вариант очень вкусный. Обязательно попробуйте приготовить чечевицу с курицей в мультиварке и удивите своих домочадцев. Необходимые ингредиенты, досмотревшим ролик до конца. Подготавливаем все продукты для нашего блюда. Морковь моем, чистим и натираем на крупной терке курицу или свинину нарезаем небольшими кусочками. В чашку мультиварки наливаем немного подсолнечного масла и пассируем морковь на режиме жарко. Вкусняшки, подписавшимся. Добавляем к моркови мясо и немного тушим вместе. Нарезаем мелкими кубиками помидор и перец и добавляем в чашку, помешивая, доводим овощи до мягкости и отключаем режим жарко. Вливаем в чашку воду, солим, перчим. Добавляем любимые приправы и промытую чечевицу. Готовим на режиме плав полтора часа. Через полтора часа выключаем, посыпаем зеленью. Подаем к столу. Приятного аппетита! Кто не подпишется, останется без следующих вкусностей. Ингредиенты Чечевица полтора стакана куриное филе 700 грамм Перец болгарский 1 штука Помидор 1 штука Вода 3 стакана Соль По вкусу Зелень По вкусу Приправы По вкусу Морковь 1 штука Количество порций 8-10 Если вам нравится мое видео и вы хотите отблагодарить меня, то ставьте палец вверх. Если нет, то палец вниз. Удачного приготовления! Приятного аппетита, жду вас снова!